Здравствуй, дорогая бабушка! С днем рождения! Я тебе приготовила подарок. Это бабушка и дедушка, а это дерево нашего рода. А вот это – это наши дети. Слоненок Владимир, Диана Панда, София Тигренок, Арада обезьянка. А мы тебе везем подарок большой букет цветов. Я тебе желаю счастья, добра. И чтобы ты жила очень долго. Я тебя очень люблю.